Сегодня у нас будет просто медитация, не какое-то занятие, я не буду много говорить. Пришла эта медитация, я попросила именно медитацию на очищение, поскольку, ну, чтобы получилось тоже некоторое воскрешение, каждого из вас для того чтобы медитация очень хорошо прошла пожалуйста приготовьте свое место поставьте свечку зажгите свечку очистив этим самым свое энергетическое пространство приготовьте свое место таким образом, чтобы вам не мешали электронные приборы и ваши домочадцы, которые, которые не хотят, скажем так, делать эту медитацию. Ну, в общем-то, и все. Для тех, кто пришел на страницу впервые, я хочу коротко сказать, что все то, что мы делаем, закрыв глаза в энергетическом пространстве, методом дыхания мы переносим в свою физическую жизнь. Верите вы в это, или вы не верите, это уже, так сказать, ваши проблемы. Я знаю, что это работает, я этому научилась, и я хочу это передать дальше для тех, кто готов. Итак, вам ничего особо не понадобится для медитации, кроме как зажечь свечу и найти уютное, спокойное помещение, где будет в течение 10 минут. Вас никто не тревожит. Сядьте, пожалуйста, удобно. Спина должна быть прямая. Закройте, пожалуйста, глаза. И посидите так некоторое время, привыкая к этому состоянию. Глубоко вдохните в себя. И выдыхая представьте голубую дверь. Увидьте эту дверь, как она открывается. И войдите в голубое, прозрачное пространство. Увидите, в этом пространстве, в этом голубо-белом, прозрачном зале, Самого себя. Энергии, которые вас сопровождают и сопровождают нашу медитацию, дают вам сейчас ваши энергетические руки, ведро. Возьмите его. Посмотрите своим другим взором, как бы на себя, со стороны и начинайте находить в самом себе черные шарики, негативной энергии вынимайте эти шары эти негативные энергии из вас и кладите ведро вынимайте цепочку черных шаров из ушей и кладите ведро выньте у себя большой шар сомнений и неверия, которые находятся где-то в вашем центре, вашего энергетического тела. И также поместите в это ведро. Это ведро может быть любого размера, нет никаких ограничений в вашем энергетическом пространстве, вы те черные шары негативных мыслей из вашей головы и поместите их в ведро. Найдите черные шары в вашем горле и поместите их в ведро. Соберите все черные шары по вашему позвоночнику. Это те негативные мысли, которые вы насобирали в течение определенного времени. Снимите их с себя. Они вызывают боль. И не только моральную, но и физическую. Энергия, сопровождающая нас, дает вам время снять то, что вам. Необходимо снять. Снимите с головы сетку раздражения к окружающим и поместите в ее в ведро. Снимайте шары, гири. Возможно, вы видите еще что-то. У каждого идет своя информация, и каждый работает в своем энергетическом пространстве. Снимите тяжелые плиты с ваших плеч. Не переживайте, они также влезут в это ведро. Найдите массу черных шариков в ваших руках. И поместите их в ведро, побросайте их туда. Снимайте подобно, как вы снимаете с дерева фрукты. Энергия высвечивает только негативные шары и негативная энергия. Обратите внимание на ваш живот и выньте оттуда негативную энергию, неуверенность и ваши страхи одним, один за другим вынимайте оттуда. Ваши безденежные, ваши неудачные работы. Выйти оттуда злость. Выйти оттуда зависть. Обратите внимание на места, которые у вас болят. Посмотрите, какие шары находятся там, и выньте негативные энергии. Обратите внимание на ваши ноги. Снимите с них оковы и кандалы, в которые вы себя мысленно закатали. которую вы себя мысленно заключили. Пройдитесь по суставам ваших ног. И обнаружив там негативное образование, выньте их. Представьте возле вас огромную печь, невероятно огромных размеров. Откройте ее двери и поместите туда ваше ведро и всю ту негативную энергетику, которую вы сейчас сняли с себя. Увидите, как ведро сжигается, и энергия посредством огня трансформируется. Трансформируется в нейтральную энергию. Закройте двери печи, и возвратитесь своим сознанием снова в центр зала. Своим внутренним взором поднимите глаза наверх. Сверху на вас опускается мощный стол светлой энергии. Из этого столба к вам протягиваются руки, И в руках находится зеленый росток. Это росток радости, это росток успеха. Это росток веры в высшие силы. Возьмите этот росток и поместите его в центр грудной клетки. Залейтесь полностью этим светом, этой радостью и уверенностью в завтрашнем дне. И глубоко вдохнув себя, подобно губке, Вберите все вибрации этого света в себя и, выдыхая, привнесите все эти вибрации в свое тело, в свою физическую жизнь сейчас. Еще раз глубоко вдохнули в себя, втянули своим энергетическим существом все необходимые вам вибрации для позитивных действий и свершений. И выдыхая, ходя медленно в ваше физическое тело, привнесите этот цвет в свою жизнь, в свое окружение, в свои позитивные дела, в свои позитивные намерения в свою жизнь. Еще раз глубоко вдохните в себя и с выдохом Похлопайте себя, что вы сейчас и здесь, так как делаю я. Почувствуйте ступни ног, почувствуйте свои ноги, почувствуйте свои руки, свою голову и Почувствуйте эти вибрации,